Знаю, что у вас есть очень хорошая песня, которую вы написали про наш местный парк. Есть одна из первых. Одна з первых, угу. Я ее написал где-то в 2014-2015. Угу. А почему вы решили про парк? Написати? Ну, бо у нас действительно и хороший парк, и мне жалко, что нет сейчас этой лиры, которая стояла, и якось. Отпочивала тогда молодь, раньше не было uh -huh. таких возможностей, как сейчас на интернете и так далее. То есть весь час проводили в парку, через те, мабуть, у меня с этим связано много моментов. Вы, конечно, ласка. Я наступаю на тень деревьев, Не обхожу я лужу стороной. Как я люблю тебя, мой парк вечерний, Как я люблю тебя, мой дождь ночной. Я люблю, когда деревья плачут И роняют слезы на меня. Когда-то было все вокруг иначе, но здесь родился я, здесь Родина моя. Помню первую свою качелю, Помню старую лиру сосну, Помню зиму, как мели метели, Помню осень, лето и весну.